Ну спонсором данного видео является самый надежный букмекер 1xbet. Тут всегда высокие коэффициенты, большие выигрыши и широкая линия спортивных событий. Обязательно переходи по ссылке в закрепленном комментарии и побеждай! Блин, сначала в стоп провалился, а теперь фонарь въехал. Крутой же ты водила. Заткнись! Скажи спасибо, что на такой развалюхе мы хотя бы до сюда доехали. На турнире по бумажным самолетам была одна штука. Ну, мне их дали, и я не мог вы вы выбросить. Да. Хайдотур, оно недорогое, атмосфера там приятная. Не беспокойся, раз я пригласила тебя, то мне платить. Я взрослый как никак, так что не дам девушке платить за себя. Ладно, пошли уже. Все получится. Будь собой, манабуто косаки. Говори непринужденно. Представь, что она баклажан. Сакурай. Да-да. Простите. Меня все бросили. Вернитесь за мной кто-нибудь? Когда ты пришел? Синдры. Поезд. Да ну дело простое, я открыла сюда врата. сюда врата. А, ну понятно, понятно. Стоп, ты сказала врата? Так ты, получается, из Энта Исла? А разве это не очевидно? Это наш главный подозреваемый, Такоя Ито. Прошлой ночью он повеселился на славу. Всю ночь то в сиська баре, то в кабаре, то в мужском клубе в Накасу. Что за сиська бар? Там можно полопать сиськи. А кабаре? Там можно полопать сиськи. А мужской клуб? И там можно полопать сиськи. Везде одно и то же. Ну... Делаешь. Покупаю игр про пидиков, еще скидки и эксклюзивные товары для парочек. Вместе с младшей сестрой? Да. П все не так. Если мы не будем похожи на пару, то не получим никакого эксклюзива. Извините. Так вы на самом деле не пара? Глупости какие-то. Раз уж этим хвастаешься, значит с уроками и физкультурой очень плохо. ты сказала суме? Глупости, говоришь? Я тебе покажу. Лучше беги, пока можешь. Будет поздно сожалеть. А о чём ты? Чего? Испортишь обувь. Офигеть, он обоссался! Обоссался, учитель. Кто там? Это Микадона. Не против, если я у тебя вздремну? А, конечно, заходи. С возвращением! <связь> Эй, постой! <связь> Хагимура, мне кажется, он хочет узнать, где находится станция. <связь> <связь> О почты поверните налево и пройдите вперед Метров пятьсот Кагимура правда хорошо говорит по-английски Спасибо Нет, Малышка Прикатит, Прикатит. С Я не против сходить на речку но мне хочется просто посидеть Но Все в порядке Я приготовила кое-что для нас Какие-то игры? Онлайн игры наша вся. Без сахара, верно? Благодарю вас. Я не люблю кофе, особенно черный кофе. От него желудок крутит. Что? Но Пита любит кофе, особенно черный. Так что я тоже его пью. Любовь зла. А, почему ты плачешь? За всю свою жизнь я еще ни от кого не слышала таких слов. А, ну, я просто не знаю других мест, где можно жить за тысячу в месяц. Как же мне повезло, что вы настолько нищий. Надеюсь, вы никогда не разбогатеете. Здоров. И свинцел, судя по всему. И ты называешь это свинское состояние целым? Мабуля! <эмит> Свинья, ну и шут с ней. Если тонаться все отрицает, может быть она на самом деле только друг? Не-не-не-не. Ты ошибаешься, ширайши. Он не хочет говорить нам правду, потому что слишком смущается. То, что он все отрицает, — лишнее доказательство. Все подростки в этом возрасте противоречат другим, чтобы выглядеть круче. Понимаешь ли, мужчины никогда не говорят то, что думают. Как же ты бесишь, очкарик. Я всегда радуюсь по пустякам и кажусь весьма простодушным. но не думаю, что это плохо. И все же... Я промок до нитки. Подумаешь? Так аскун, ты знаешь ее номер? А -та -та. Ты чё творишь? А, глупая Чи проснулась? А я думала, ты задрем... Только Ю. Свадьба, да? Когда-нибудь и у Харуки будет. Э? Не отдам Харуку парню, которого даже не знаю! Дорогой, говоришь, как персонаж из мелодрамы. Значит, он не против девушки. Шалы. Ну, Ин, ты угл. Кирики, аркедуза. Да насколько же сильно она жаждет прочесть порно о ее персонажах. Покажи мне! Я тоже хочу посмотреть! Я тоже хочу посмотреть! На журнал! Боже, ну что да. мне. В общем, попробуем спацелу. А, блин, а вдруг изо рта воняет. Или губы ты пересохли. Ты а, ты пересохли? Ты а если я случайно вспотели, когда ты я в последний раз менял трусы? А, блин, а что, если я пухну? Черт, я же не выщипал волосы из соскок. Извини, хочу посрать. Ты ж только что из туалета! <звы> Знаешь, что это, Баки? Торт. Вроде не похоже. Нитроглицерин. Говоря проще это взрывчатка. Я такое не ем. В баде произошло много событий. Но сейчас мы же заключили перемирие. Верно, враждовать не стоит. Согласна, давайте забудем прошлое и будем сотрудничать. Больно! Ты мне тоже делаешь больно! Мне в руку впились ногти! Просто отпусти меня! Прости, Хакурю. Между ними кое-что... С каких пор ты смотришь теле? Как же газеты? Не хочется напрягаться. Судя по всему, ты от безделья маешься. У меня вообще-то есть планы. Планы, например, валяться. Рай, нам же не туда! Ученики из другой школы Хонда разыскивают? Похоже, это группа хулиганов из старшей куру. Да? А если зачистить? Чистильщик. Именно. А раз так? Я ничего не слышал.